Всем привет, вы на канале Как заработать в интернете И в этом видео я хочу вывести свои монеты AVR И обменять их на реальные деньги Друзья, кто еще не знает о компании Аврора Советую перейти на сайт ознакомиться Так как компания сейчас развивается Сюда подключаются уже турецкие блогеры На сайте есть два языка, английский и турецкий также очень-очень много новостей на данном сайте, я сам не успеваю все изучать. И здесь проходят еженедельные розыгрыши, кто еще об этом не знает, перейдите на сайт, зарегистрируйтесь. Скачайте себе приложение, все ссылки будут в описании. И подпишитесь на телеграм-канал и участвуйте в розыгрышах. Здесь реально выигрывают новые люди. Также... Самое масштабное мероприятие будет вот, вот через месяц. Оно пройдет в Дубае. Это блокчейн э, лайф-встреча. Здесь Аврора будет представлять свою компанию. И по-любому здесь появятся новые инвесторы. Сейчас я перейду в приложение. Выведем AVR, А далее я продолжу к новостям. Расскажу вам о новостях. Здесь у меня вот, а, турбогенератор 550. -ый. И генератор у меня получается 110. 550 на данный момент мне приносит 6200 рублей в месяц. И вот у меня сейчас на балансе сколько? 22 вера. Давай их сейчас выведем. Посмотрим, как быстро сайт платит. Нажимаю здесь вот кнопочку ⁇ Отправить ⁇ Нажимаю отправить aware на торговый баланс. Вся сумма. И здесь пишут в течение двух минут. Нажимаем здесь отправить. Далее. Идем в вот 110 генератор. Также пишите свои комментарии. Хотите ли вы, чтобы я сделал на своем канале розыгрыш. Между своими рефералами. И разыграл 110 генератор. Если вы хотите, я проведу такой розыгрыш. Вам нужно будет обязательно зарегистрироваться, то есть скачать приложение по моему партнерскому коду и написать комментарий. Пишите под этим видео комментарий, если вы хотите, чтобы я устроил розыгрыш генератора 110, я для вас, для своих подписчиков это все сделаю. Вот будет у вас вот такой вот генератор, который вам будет в месяц приносить на пассиве 1100 рублей кому это все интересно напишите в комментариях чтобы я по понимал проводить для вас такой розыгрыш либо же не проводить чем больше комментариев тем э, будет э, быстрее розыгрыш я пойму таким способом что вам данный розыгрыш интересен для розыгрыша вам нужно будет обязательно скачать приложение зарегистрированным быть в моем сети, то есть по моему партнерскому коду и я для всех рефералов проведу розыгрыш вот этого вот генератора, и вы таким способом сможете зайти в данное приложение без вложений. Итак, монеты я вывел, давайте расскажу вам еще о последних новостях. Здесь они планируют сделать веб-версию, также вот они добавили пэкспей виджет для быстрого обмена фиатных валют на самая популярная и востребованная криптовалюты 7000 регистрации у них уже есть в мобильном приложении это очень очень хорошо и вот здесь они написали прошло всего 24 дня как у нас было 6000 участников а у нас уже 7000 запущено первое в роли голосование DAO вот оно здесь было также вот они здесь ездили на мероприятия, выступали, об этом всем мы уже говорили. Вот здесь вы можете скачать приложение с Google Play, либо же вот для Android. Также можете здесь вот почитать про майнинг, Ну и все такое. Здесь новостей реально очень-очень много. И вот они сейчас здесь есть вот партнеры. Это Metamask. Потом PunkXwap, GitHub и Aurora вот PXP. Я, кстати, даже сюда еще не переходил. Вот PXP Dow Market. Здесь вы можете легко обменять Aurora. Ну и так далее. Я буду обменивать на PunkXwap. Также вот из новостей на BS-каскане они добавили вот, свой виджет. Кто не может не радовать подключаются сюда турецкие блогеры вы можете все кстати вот прямо на сайте и посмотреть нажать здесь вот э, турецкий язык и здесь вот уже есть два видео обзора можете вот перейти посмотреть кому это все интересно турция понемногу начинают заходить и вот для них специально здесь деле все на турецком языке. Давайте перейдем в мой кабинет. Также кто захочет приобрести здесь NFT-генератор, здесь все просто. Скачиваете приложение, заходите на сайт, заходите, вот, подключаетесь к Metamask. Ну, я думаю, кто знает, тот разберется. Также посмотрите у меня на сайте видео обзоры Кто не знает, как это все сделать, там все подробно описано. И, к примеру, вы захотите купить генератор такой, как именно вот. 550 вы нажимаете подробнее здесь полностью читаете про генератор что и как далее нажимаете купить вас связывает с метамаском и вы покупаете захожу от свой кабинет вот мои авэры они уже зачислены теперь мне их нужно вывести на кошелек метамаск нажимаю здесь вот снять здесь прописываю 170 одну монетку и нажимаю кнопочку вывести. У нас открывается окошечко Metamask. И чтобы нам выводить свои ABL, нам обязательно нужно, чтобы у вас было какое-то количество BNB монеток для комиссии. Потому что я знаю таких людей, которые, к примеру, там заводят депозит 100 долларов в BNB. А на комиссию денег себе не оставляют А потом пишут, а почему я не могу пополнить баланс? Ну потому что ты на комиссию себе не оставил А нужно это учитывать Так, заявка на вывод средств отправлена И здесь пишут нам, что вывод можно производить каждые 24 часа И максимально можно каждый день снимать Это от 0 до 500 AVR. А раньше было здесь 200 AVR лимит Здесь увеличили Итак, смотрим на курс курс сейчас очень-очень хороший 069 меня это все устраивает итак смотрим монетки мои вот пришли 171 AVR. нажимаем здесь вот 171 и на данный момент это будет 117 долларов нажимаем здесь вот Swap. здесь нажимаем confirm свап и нажимаю кнопочку подтвердить так close смотрим сейчас у меня вот здесь появится boost от 118 долларов все очень круто все очень быстро проект платит. ну далее я уже думаю что каждый из вас разберется что делать с этими деньгами которые вы видите у меня на сайте есть BaseChange Там статья про кошельки Почитайте, кому это все интересно Что я могу сказать Что Аврора Компания, она платит Выплаты здесь инстантом Вы сами все видели Кому это все интересно Переходите по ссылкам, регистрируйтесь И зарабатывайте Также пишите свои комментарии По поводу конкурса Если хотите, я для вас устрою конкурс Розыгрыш генератора на этом у меня все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.